Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English В нашей жизни бывают моменты, когда нам нужно добавить эмоции и акцентов в нашу речь Например, когда мы хотим что-то подчеркнуть, что-то подтвердить или кому-то возразить Вот это наша русская «я правда старалась, я реально ненавижу» в английском передается особой конструкцией Сегодня о ней и поговорим, плюс о еще нескольких способах, как это можно сделать, поехали! Начнем с нестандартного употребления глагола to do в его вспомогательной роли. Например, можно сказать: I like your new dress. Мне нравится твое новое платье. А можно усилить эту историю, сакцентировать внимание. I do like your new dress. Мне правда нравится твое новое платье. В речи вот этот do очень выделяется, да? Этой конструкции можно согласиться со сказанным. Jenny so Джени выглядит такой уставшей. Ты говоришь, oh my god, she does look О oh, боже мой, Джени и правда выглядит очень уставшей, да? Я соглашаюсь. Глагол do в таких предложениях усиливает смысловой глагол, поэтому смело используйте его, когда нужно выразить. Сильную радость, любовь, ненависть или что-то еще. I do love my dog. Я просто до невозможности люблю свою собаку. Том does hate this song. Том реально ненавидит эту песню. А вот, кстати, слово do в такой роли заменяется словом реальный реально, да, в переводе. I really love my dog, можно было сказать. Tom really hates this song. То есть либо так, либо с конструкцией через do. Еще обращаю ваше внимание на грамматику. Тут действуют обычные правила для вспомогательного глагола. В третьем лице единственного числа do превращается в does, как мы знаем, и, соответственно, смысловой глагол теряет s. Да? Надеюсь, заметили это в предыдущих примерах. Tom does hate. This song. То есть у hate s пропадает, потому что он есть у does Если же мы используем слово really, естественно, тоже грамматика сохраняется, а окончание s на конце смыслового глагола остается. Tom really hates the song. Также эту конструкцию можно использовать, чтобы не согласиться с кем-то или чем-то. Например, I remember that you don't like indie music, cat. Я помню, что тебе не нравится инди music. Инди-музыка cat. Я говорю, I do like indie music. I listen to it quite a lot, actually. Да, то есть я возражаю. Я говорю, нет, ты что? То есть I do like. Uh, я обожаю инди музыку и слушаю довольно часто, на самом деле. Actually, тут тоже усиление. Эту конструкцию также можно использовать в прошедшем времени, применяя соответствующие правила грамматики. You didn't call me last night. Ты мне не позвонил вчера. Я говорю, what do you mean? Что ты имеешь в виду? I did call you. I called you three times. Что ты имеешь в виду Я звонила, я позвонила тебе аж три раза. Да? Снова обратите внимание на грамматику. Когда do становится did забирает на себя прошедшее время, смысловой глагол остается в форме настоящего времени. I did call you вместо I called you. А вот где эту конструкцию использовать нельзя, так это в отрицательном предложении I don't like it Мне это не нравится Например, можно усилить тем же самым словом really, которым, о котором мы говорили ранее I really don't like it Вот этот лишний do сюда уже никак не вставишь Мне правда это очень не нравится В будущем времени эта конструкция тоже не работает I won't like it Мне это не понравится Тут можно усилить с помощью других конструкций, например так There's no way I will like it. Мне это точно не понравится. Это что касается конструкции со словом do. Еще можно использовать слово indeed в нескольких случаях, например, для усиления слова very. The flight was very long indeed. Вот этот very мы еще indeed усилили Полет и правда был очень долгим. Роман Абрамович или Абрамович, как там иногда говорят, is very rich. Yes, very rich indeed. Роман Абрамович очень богат, да, действительно, очень богат. После глагола to be или другого вспомогательного глагола тоже используем indeed. It is hot today. Сегодня жарко. Ты говоришь, it is indeed. О да. Jane played really well today. Джейн сегодня очень хорошо играла. She did, вспомогательный did. She did indeed. Да, так и есть. Did you win the game? Мы Вы выиграли? We did, indeed. Да, мы выиграли. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели и увидимся в Puzzle English.